Всем привет, ребята! На связи на к ⁇ И сегодня мы с вами посмотрим на новинку ближайшего большого обновления PC 3002 м И я надеюсь, что в этот раз разработчики сделают все так, как они и планировали. Они а как в случае с объектом 122 тм который после сверхнепредсказуемого поления в игре стал еще и объектом 122MTMC. В общем, надеюсь, что разработчики в этот раз уже не сфалтурят. Итак, vk 3002 02 m с этим агрегатом мне уже приходилось встречаться в этой жизни, но в другом небезызвестном крахмальном проекте. Если не вдаваться в подробности, то это просто предшественник немецкой пантеры, который в свою очередь благодаря инженерам превратился во всеми узнаваемый панцер 5. Ну и давайте для полноты картины пробежимся по различиям, которых, кстати, не так уж и много. Во-первых, люк командира у вк 30 немного ближе к краю башни, за счет чего появляется, так сказать, некий нарост на левой стороне башни, в который... Возможно, будут прилетать те снаряды, которые могли бы её но намеренно вам туда стрелять, конечно же, никто не будет. Ведь зачем пытаться выцелить какой-то там край башни, если можно просто шмальнуть в маску орудия. Второе отличает, конечно же, броня, но, насколько я понимаю, различия есть только во лбу башни и корпуса. А конкретнее лоб корпуса будет 60 мм, а башня, соответственно, 80 мм. Но эта информация не точная, так как в разных источниках указаны разные цифры, варьирующиеся от 10 до 20 мм. Как вы понимаете, при потере массы, при таком же двигателе, вырастает удельная мощность. Но поспешу вас все-таки расстроить, так как ВК-30 будет весить примерно 40 тонн. Ведь броня будет хуже только во лбу, а по бортам и в корме останется без изменений. Так что не стоит питать себя ложными Впечатлениями это все еще та же самая пантера, в какой-то мере более динамичнее, но и в какой-то мере более уязвимой. Но остальные ТТХ должны остаться по сути без изменений такими как и у пантеры D. Важно понимать, что плохой поворот башни и 5 километров час заднего хода никуда не денутся и являются, так сказать, основополагающими факторами, влияющими на наш геймплей. Как сообщили разработчики в своем материале, ВК3002М станет переходным звеном между пацарковым 4 и другими пантерами. Что как в теории, так и в практике означает, что ВК-30 расположится на третьем ранге между четвертым базиком и Пантерой Д. Но вот с каким БР я все-таки еще не определился. Ведь огневая мощь по сути должна остаться прежней, а Пантера Д на бр 5.3, имея хорошую броню, все еще более чем уязвима. В общем, я склоняюсь к тому, что ВК-30 получит БР 5.0. Но если это будет тот же 5.3, то танк сильно от этого не пострадает. Но может быть так, что ВК-30 получит пушку не КВК-42, а КВК-40. А в таком случае снаряды могут иметь пробитие хуже, чем по ТРД, И в таком случае БР-5.0 будет просто неизбежен. Вот это примерно то, что я думаю о ВК-30.02М. Если вы чем-то не согласны, то прошу пожаловать в комментарии. Буду рад услышать иное мнение. Если ролик вам понравился, то ставим, конечно же, Лукас. Конечно же, подписываемся, если еще не сделали этого. Непременно врубаем колокольчик. Ну и до встречи на поля сражения, комрады.